Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами канал Big Money. И сегодня давайте мы поговорим с вами об одной лотерейке. Расскажу я вам поподробнее, что она из себя представляет. Чтобы в нее сыграть вам придется пройти небольшую регистрацию. Это вот вы нажимаете вход у вас. Ваш логин и пароль. Проходите в простую капчу нажимаете подтвердить войти Батарейка идет с интервалом полчаса она просто от... можете держать ее просто открытой новой вкладки вот у нас видно что нам осталось одна минута до нашей лотереи давайте мы зайдем в мой аккаунт где можно посмотреть ваш логин айди деньги которые вы заработали и количество людей которые под нас подписались вывести деньги вы можете на Платежную систему WebMoney. Как вы знаете, в WebMoney с фахотрончиками не играет. Это довольно-таки серьезный сайт. Скажем так, кошелек. Интернет кошелек. И вывод 150 рублей минимум. Это означает, что играют люди уже по-взрослому, никого не обманывают. Давайте перейдем к нашей лотерейке, которая начнется у нас буквально через 15 секунд. Здесь существует техподдержка, реферальная программа 20%. То есть люди, которые подписались под вас, будут приносить вам 20% от вашей, от их прибыли. Итак, обновляем страничку, потому что у нас закончился отчет. И здесь вы можете выбирать, вот они числа, нажимаете, какие вы хотите. Вот вы выбрали вот эти числа. Кому... Неудобно так нажимать. Можете нажать автоматически. И у вас выпадут просто цифры, которые автоматом выдает компьютер. Нажимаете «Играть». Вот. Выбрали. У нас одна цифра совпала. Первая. Мы забротали 10 копеек. 10 копеек рублей. Ну, сколько я вот уже играю. У меня постоянно по 10 выпадает. Бывает по пол рубля, Ну, конечно, еще реже по рублю выпадает. Так что можете просто держать в, открыт, в открытой вкладке, как я и говорил, в новой. И заходить каждые полчаса, если у вас открыт браузер. Кому понравилось видео, ставим класс. До скорых встреч!